Друзья, привет редкий случай когда у меня есть в помощниках личный оператор и вот снова я тут в этом видео с этим мотоблоком он уже на грунтозацепах он вы видите на экранах и поставил вот такой окучник ну и самодельные короче тут переходники понаделал до да? для настроек до да? натяжитель чтоб его никуда не уводило. потому что окучник хоть и его родной из комплекта но мне как выяснилось, при покупке недопоставили, короче, нужные всякие приблуды. Я сам уже намутил. Это обнаружилось только сейчас, потому что я окучником не пользовался. И вот сейчас, значит, занимаемся посадкой биткоин-картошки. Сажаем биткоины. Биткоин-картоха, да. И вот у нас ICO, так скажем, да, нашей крипты. Нашей родной крипты, наша картошечка. И вот это будет сейчас предварительный, как бы, это премайнинг. Майнинг конкретно, это будет уже осенью, когда мы уже будем добывать этот биткоин. Эту биткоин, это биткоин картоху. Крипта рулит, у нас крипта картошка, заводим мотоблок, как обычно, да, и вы сейчас увидите кусочек, как идет, делается канавка борозда для того, чтобы туда потом за, запулить эту криптокартошку. Ну и, короче, у, на, у нас не получается окушником закопать же, да, потому что, ну, он частично закапывает, но очень сложно управлять этим агрегатом. Этим майнером, короче, и можно наехать на картошку, и поэтому мы прикапываем ее грабельками, лопатками в этой канавке. Ну и ровненько получается, вы видите на экранах, какое ровненько у нас поле. По ниточке стараемся все делать. Итак, смотрите, это, короче, крипто-картошка. Крипта рулит Вот так тихонечко, короче, я иду за мотоблоком, частично окучник закапывает, вот картошку, вот в соседнем ряду, если заметите, то заметите, да? и вот так вот, раз, выехал, и тормоза, все, теперь мы пойдем ее сажать. Вот такой вот примайнинг этой картошки. Вот такая вот получается у нас канава борозда, куда будет майниться картошка. И откуда, вернее, будет майниться картошка, наша родная криптокартошка, биткоин. Кому понравился видос, подписывайтесь, ставьте лайки, оставайтесь со мной, всем пока.